однотонный макияж глаз навсегда останется в прошлом. Всем новичкам Faberlic дарим шикарную палету в подарок. Тени для век Celebrating Makeup – это 10 мерцающих оттенков, которые идеально сочетаются друг с другом. Все для твоего роскошного макияжа глаз каждый день. Как получить подарок? Выполняй простые условия. Первое. Зарегистрируйтесь на проекте Faberlic Онлайн». Второе. До 15 ноября оплатите заказы на сумму от 1699 рублей. Эта сумма указана в ценах каталога. Для вас она будет ниже на 20%. В валютах других стран это 679 гривен, 1785 сомов, 8 тенге, 254,9 самани, 5099 монат, 49 белорусских рублей, 509 лей, 64,59 лари и 30 евро 99 центов. И третье условие. С 16 по 29 ноября в свой очередной заказ по новому каталогу добавьте палету теней совершенно бесплатно. Но и это еще не все. При желании вы сможете продолжить свое участие в большой стартовой программе и в следующих восьми каталогах покупать наборы хитов Фоберлик по фантастически низким ценам со скидкой до 90%. Международный интернет-проект «Фаберлик Онлайн» желает вам приятных и выгодных покупок.